Это даже не будет ударом. Я не бью удар. Я не выкидываю кулак. Я дергаю плечами. Но на дальней дистанции. И второй. Вот как, да, как вариант? То есть какое движение? И вперед. Остановил как бы себя, да? Но опасное такое движение. Потому что он взял и не назад сделал движение, а такое он. юноша. Когда мне во встречу? Ну как вариант, да? Или наоборот, я так сильно испугался, что сделал мне, взял и под руку меня ударил. да Вот на моё дергание взял и под руку левым ударил. О! А я тут дергать собрался. Но я уже влез на среднюю дистанцию, он взял и ударил меня. Поэтому вот это продольное, продольное выдергивание я могу делать через раз, разгон себя, то есть разгоняя свою массу. А вот теперь ударил. Да, раз, да? Ответил он мне здесь. Даже если он на моем вот это ответил, то я-то туда все равно ногой иду. Он все равно опаздывает немножко. Это продольное действие. Да? В челноке оно работает точно так же. То есть какое движение? То есть я раз-два, раз! раз Разгоняю себя более сильно. И, и, и два остальных движения идут по этажам. То есть каким образом? Я тяну за собой человек. Либо вниз. Видите? И он взял-присел. Ты же не специально сделал. Оп! Ну сгруппировался. И в этот момент вот это его напряжение уже дополнительно опаздывание. Он все равно чуть, -чуть напрягся. То есть я еще вдвойне опережаю его. Он даже не знает, что я буду делать. Та -та. Нога у меня вниз и вверх пошла. И могу даже на месте. Тан-тан-тан. Плечами прям бросил себя вниз плечами. И вверх что? Вверх и нога. А сам остался здесь. Вот ногой достал. То есть здесь очень важна подборка самой дальней дистанции. Чтобы у вас был выход только одной ноги. Было достаточно. Это шаговое движение, да? Вверх-вниз. Вот тут разогласие. Я не жду его ответа. Вы все равно будете защищены ударом. Если пойдет. Корректно. Плечо-кулак. Либо делается вверх-вниз. Тот же самый разгон. А, ну и в челноке как это делается? То же самое в челноке здесь. Здесь, мягко, мягко, мягко, мягко. Выброс. Вверх, вниз, вверх и вперед. То есть я делаю движение вниз на дальней дистанции. Я именно разгоняю себе. И вверх, вверх, и вперед. И то же самое происходит, когда я делаю э, обратный этаж. То есть вверх и вниз. Плечами пристой, прям. Выталкивайся а носочками. Наклонился прям, ребят. То есть я себя разгоняю, его пугаю, себя разгоняю, вверх и падая вниз, подпрыгивая. Наклон, где фактически, смотрите, я на локте наклонился. Максимальное движение, которое смог сделать с выходом передней руки, ноги. Ну, здесь продолжение массы движений. Хорошо. Сейчас вы на месте попробуйте меня разогнать себя. Какими? На месте. Без ног. Плечики. Не ногами вниз, а именно бросаю плечи. Вот эта ваша группировка, она вам позволяет это сделать. Прямо вот здесь вытолкнуться носочки. И наоборот. Вверх. Вверх как бы немножко вперед, Напугать. Напугать противника. Вот этот держит. Обеими плечами. Попробовали, пожалуйста. Приготовились. На месте. Друг против друга. встали.